всем привет меня зовут макс риск давайте поговорим про ставки на футбол и вот сейчас проговорю это все потом уже скажу свое мнение Оно мне много можно заработать деньги очень легко на ставки по футболу вот есть такое название пары матч там можно валюту выбирать. например доллар гривна российский рубль тоже есть это украинский сайт Понимаю ну, не знаю, скорее всего Общество даже для России есть, поэтому Любой сайт Называется, ссылка будет в описании Почему бы нет Я оставлю, наверное Посмотрим Получится и Теперь раз, когда я знаю про ставки На футбол Я еще ни разу не делал, но я смотрел И знаю теперь, что На уга так не получится Ну, получится, конечно же но не получится минимальная ставка в рынок, это 200 гривен рублей я не знаю доллар тоже и остальные валюты вот стоит ли влаживать ну, все деньги может заработать ну, хорошую даже больше например грима давайте-ка Ну примерно ну 10 тысяч это конечно перебор если им положить побольше то можно. Если вы хотите, чтобы ролик такой записал и попробовал, можно ли заработать с помощью ставок на футбол, то да, возможно, это даже будет зарплата. Угу. Ставки на спорт тоже. Можно, если ты... Так скажи, то, Даже ставки на спорт можно, например, футбол у нас там еще есть хоккей, в принципе, тоже можно. Ну и всякое такое. Это будет круто. Если заработать на этом может это будет тоже круто. Посмотрим, как это будет. Если мы берем на лайков, то я продолжу. И если есть такой хайп, то мы сможем с вами заработать на этом, если получится. Можно, если ты, везунчик, и умеешь гадывать на Футбол, футбол, париматч, там, ставках на футбол рекомендуем. В игринах это 200 гривен, минимальная ставка на портфель. Не рекомендую делать ставки на футбол, если вы не фанат данной команды. Если вы хотите реально заработать, то в цене фанатом данной команды следите за ней, будьте настоящим фанатом, подписчиком, зрителей, как вы сейчас меня смотрите. И если станете моим подписчиком, то тем самым вы сможете тоже заработать, если вы станете подписчиками на футбол, они тоже имеют свой канал, типа того хайп будет так. Вот, и тем самым можно и заработать. Ну, например, бывают такие ставки. Ставишь 200 гривен, зарабатываешь 500 гривен. Ставишь 500 гривен, зарабатываешь... 900 гривен за 33 гривена, но не тысяча. Ну так потому что... Ну можно, да, 200 гривен за 1000, да, такое было я видел. Но это прям если какой-то чемпионат, какой-то могучий, человек, а такое вот. Вроде все, да. Ээээ, не рекомендую, вы не фанаты для команды или будете... Ним М будет мало поражение, еще красная линия будет очень. Здесь поражений могут быть сразу одновременно. Поэтому успейте остановиться вовремя. Вот и все. Ну что ж, теперь я скажу, вовремя остановитесь, если это футбол именно ставки. Все, вам еще, еще не все то вовремя остановитесь. И ну лучше, конечно же, это не пассивный доход. И пассивный, и не пассивный, если вы фанат. Пару команд. Это новости футбола, если вы фанат футбола. И не важно сколько вам лет Да, неважно, даже если вы школьник, то в принципе до 18 тоже можно это все делать. Заходите, значит, да, вот выбирайте влюза, вы, только что хотел зарегистрироваться, написать доллар. А не гривны, не рубли. Ну так потому что там это... сейчас долларов просил, там поднимается, почему бы и нет. Нужно вырасти, вырасти, тоже рекомендую в долларах. Тем более не будут такие вот кошельки, например. В Украине есть приводного 4, монобанк, там в России киви, веб всякое такое вот Там рубли, там гривны. Если доллары, то они не будут говорить. Наверное, они скажут, наверное, буду на что вы с интернета, я про... Налоги, надо ну, ну, платить за них еще я в этом вообще не в курсе. Ведь я же не заработала столько. Вот а если хотите, чтобы я столько зарабатывал показываю, как платить еще налоги. Сталкиваюсь с этим тем, то нужно что-то с этим сделать. Но я не пробовал, ведь мне не столько на счету. Ага. Ну, если получится, то я попробую. смотрю этот ролик в будущем, поэтому я буду пробовать. Сейчас посмотрю, сколько времени на час там. Наверное, ну, это просто так, чтобы быть в курсе. Мне что-то неудобно. Всем за просмотр. С вами Макс Риск. Вот такая вот запись. Короткая, самая короткая. Занимает топоги местом Слева, справа углу, слева внизу, справа внизу, Есть такие подсказочки. Сма нажимаете, смотрите данные видеоролики. Полисты, каналы. Все описании Запасный канал. И всем удачи, пока. На канале можете почитать некоторые интересные моменты. Всем пока.